Мошенничество в интернете – явление очень распространенное. Следуя зачету Центрального банка России, за период января-марта 2021 года мошенники украли у россиян практически 3 миллиарда рублей. Рост мошеннических операций связан с активным переходом людей на дистанционный формат потребления продуктов и услуг, а также необходимости осуществления интернет-заказов. Соответственно, совершенствуются приемы и способы обмана. Социальная инженерия – это способ психологической манипуляции людьми для совершения ими определенных действий. Например, человек. За Заведомо втирается вам в доверие, после чего, не замышляя о его умысле, вы переводите ему некоторую сумму денег для оказания определенных услуг, на что тот получает деньги и скрывается. Мошенничество – это преступление, и за него предусмотрена уголовная ответственность. Однако раскрываемость таких деяний крайне низкая, а зачастую правоохранители даже не возбуждают уголовные дела, если сумма… ну мягко говоря, не очень большая. Однако сегодня я бы хотел поведать вам историю одного парня, который занимался мошенничеством в сфере читов на КСГО, и его все же нашла полиция. Один из подписчиков скинул мне ссылку на судебное постановление об уголовном деле по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, за которое, кстати, грозит до 5 лет лишения свободы. Так вот, героя этого судебного постановления мне удалось случайным образом найти. В поиски сообщения в ВК я просто ввел его старый ВК, который указан в судебном постановлении, и во всех диалогах нашел одно, единственное сообщение от этого человека, несмотря на то, что он поменял фамилию. Ну, так работает поиск сообщений ВК. Эта история будет рассказана в формате интервью, и вы узнаете, сколько можно заработать на таком обмане, как это все происходит, и, разумеется, какое наказание за все это можно понести. Здорово, мужик. Расскажи, пожалуйста, о себе чуточку. Здорово. Меня зовут Дима. Мне на данный момент 23 года. Проживаю в Норвегии. До этого жил в РФ. И из наив наивных долбоебов нахуй наебывал на деньги. Многих вообще обманывал? Да сотнями. У меня был Паблик ВКонтакте тоже и короче я занял тогда имя GameSensePab прям как реально на имя короче Кольников Перлап пиздец да я помню тогда пик был короче я прям тогда для меня это были большие деньги как бы сейчас допустим 20 тысяч это там копейки блять а на тот момент прям вот у меня было сколько я тогда полтора миллиона первый сделал в жизни Ты за какое время за месяц то есть чисто за месяц полтора миллиона носками поднял чисто носками да и чисто на инвайтах скид короче потому что у меня были медиа, у меня были... То есть, э... по сути, я просто создал группу ВКонтакте, там домен был gamesense.com. Да, и, допустим, любой пруф, который у меня просили, типа, П.М. мне там на форуме там кому-то или что-то там, зайди, сделай, короче, у меня все это было, у меня потому что даже, у меня до сих пор, наверное, учетка там осталась живая. Я максимально мог доказать все. Очень легкие, на самом деле, деньги, а ты куда их принимал, вот эти вот все средства? Слушай, короче, до 16 лет я был конченным долбоебом, и... Думал то, что наша, блядь, добросовестная полиция, никому никогда не приедет и просто хуй забьет, допустим, да? И я лил все, блядь, на свою зберовскую карточку, которая там молодежная, блядь, которая с 14 лет выдается, вот на нее все и лил. Киви там был, короче, киви вообще на мамку был зареган. Кивас был на мамку зареган, а карточка была моя. Лил то ли на киви, то на, киви, то на карту, то есть там... То есть, а... Вообще можно было раскрыть буквально там, ну очень легко. В переводе вставить и узнать моими фамилии. Слушай, а много людей вообще, ну ты там, Тебе чувак писал, кидал тебе деньги и ты его в ЧС потом закидывал, а Вообще много потом тебе писали как-то с угрозами или тебя вычисли там? Да слушай, много, конечно. Ну типа знаешь, когда жопа сгорает, пишут все нахуй еще с фейков. Еще и друзей попросят написать. Ха -ха. Типа там, я твою маму ебал там, блядь, тебя квартира сгорит, блядь, ты сам горишь. Типа такой хуй немного кто писал. Слушай, ну, один из тех, кто тебе писал, он все-таки не соврал, получается, и что-то такое было. Ага. Ну, то есть, yeah. вот я, я расскажу для зрителей. Вот этот вот человек, с которым мы сейчас общаемся, он, ну, получается, занимался скамом. А, и дело в том, то, что в один момент ему попался один такой чувак, которого он, как бы, ну, тоже обманул. Этот чувак оказался не из робкого десятка, но он написал заявление в полицию. И вот что да, так и это и было. И, и... Вот расскажи, что это вообще за чел был? Смотри, мы, мы то ли играли, короче, то есть, на одном сервачке. Ну, написал, короче, как-то, ну, что-то типа, давай там... Пересечемся ВКонтакте, там, типа, такого. И мы, короче, ну, я ссылку скинул, он меня походу добавил. И мы вот начали уже продолжали общаться, только в ЛС понял, не через группу-то, и через, группу через кого-то. Просто чисто в ЛС общались. Он такой, о, бля, братан, слушай, короче, надо, блядь. Скид инвайтнутся. Я такой, блядь, да сейчас сделаем, если надо будет. И главное, у меня, типа, социальная инженерия была развита. Я типа заранее, нахуй не говорил, то, что, бля, бро, я тебя инвайт, ну там, блядь, столько заплати, там, я, короче, что-то вокруг да около ходил пару дней. Я такой, о брат, все, момент, появился, короче, говорю, есть сейчас надо. Типа инвайт появился, говорю, сколько там, что-то. Там, там не 20 тысяч, блядь, там 18 тысяч было. Договорились на определенную сумму. Он их также переводит. Помню, я вроде сразу заблокировал. И все, что-то, короче, понял, там получил эти, блядь, сраные 20 тысяч. Что я с ними сделал-то я сходил, снял их, кстати, в наличку, блядь. Я не помню, даже даже вроде софт, то ли они вар продлил, блядь, то ли еще что-то. Просто в тот момент я пиздец, как на хвх играл. Для меня это было, блядь, что-то, блядь, не ебанутое. Я там всю жизнь хотел проебать в этой игре. Получилось, короче, в общем, как. Он написал, перевел деньги, проходит время. Какой? Да, он мне писал, то, что, типа, бля, братан, если я заявление в палец отнесу. Я такой, типа, да, да, иди нахуй и заблокировал. Фишка была в том, что данный человек просто, бля, как, как говорится, реально пошел, просто написал, на шару, блядь. Типа, указал просто страничку и указал карту, куда он переводил деньги. Все. Это, это не помнишь еще про этого чувака? Сколько ему там лет было? Да я уже увидел. Семнадцать, семнадцать. А, ну то есть у него, как бы, это не родители, да, за него писали? Ну, писал заявление чисто он, когда он приходил, когда я уже с ним лично виделся, тоже без родителей был, как бы, не, он сам все сделал. А ты не в курсе, вот. у него там никаких связей нет? То, что там в полиции или там в суде... Нет, нет, нет, это, короче, я эти, знаешь, знаешь почему нету. Потому что, блядь, э, короче, терпила, ну, в смысле, он был этим простым челом, который ебашил, короче, на огороде, блядь, 24 на 7. Те бабки, короче, знаешь, как он заработал? Типа, короче, все лето ебенил где-то там на ферме и зарабатывал бабло, чтобы, блядь, потом, ну, кайфовать потом зимой, допустим. Эти бабки, которые он мне привел, грубо говоря, он там, что, типа, он пошел заявление, писал, блядь, либо, были бы это не мои деньги, да, допустим, или какие-то, х... я бы не пошел. А тут, короче, понял, он за них горбатился, и он потом написал заявление. Заявление было максимально все примитивно: типа я пострадавший, блядь, там хочу заявить на того-то, того-то. Прикладываю там скрины просто с ВК. С ВК же невозможно было раньше диалог удалить никак, ни с какой стороны. Не стой, не стой. Просто отскринил, там прям скрины с телефона, знаешь, там к заявлению просто прикрепил на, на флешке, блядь, ему там приняли все эти скрины. Как вообще, что произошло? Я сидел дома, еще тогда у родителей, то есть, короче. Что-то мне в голову пиздануло, я съебался. Я поехал, короче, к пацанам. Короче, в соседний город. А сидим, короче, мы на хате. Время 7, 7 утра вроде. Мне звонит отец. Типа, я такой, бля, чего в 7 утра звонит? Ёбан". Я да, типа. Лю". Слушай, говорит, тут сотрудники полиции приехали. А, типа, с следственного отдела. Короче, тебе пизда, нахуй. Тебя ищут. Слушай, Привет. а ты в каком городе тогда жил? Город Иванов. А вот тот парень, которого ты заскамил, он... Мы набережные силы, Татарстан. От моего города до него где-то тысячи километров. Слушай, а какое было время какой промежуток времени был между тем, когда он получил заявление на тебя написал, и когда к тебе по факту уже пришли? Полтора месяца плюс-минус. В интернете именно по вот этой кибербезопасности, блядь, вот эти такие маленькие заявления, типа там бля, у меня наебало на двадцать тысяч, их нахуй никто не смотрит, их хавают. Полку кидают, и все, их хуй забивают. А, это я потом узнал. У меня тоже чел в операделе сейчас работает. Их называют висяки. Типа, ну, бля, висячий случай, бля, ну, их там тоннами, блядь, лежит, нахуй, там, по 40, бля, дел, которые просто не раскрывают и не будут раскрывать. Ну, тут, короче, произошел казусный момент, бля, единственное, что я знаю, как меня точно нашли, они просто за... от полиции сделали запрос в Сбербанк, переводу, ну, по карте, и просто, блядь, от карты, нахуй, на меня просто скинули мой паспорт, все. Там, там, твоя, них... там твоя прописка, да? Там была прописка, да, они приехали по прописке, я говорю, я не жил уже у родителей, я был в другом городе вообще. И меня звонят, типа ебай, я говорю, ну чё, говорю, блядь, я говорю, как каком я городе, на каком я адресе, и ко мне прям, я сижу с пацанами, подъезжает, э -э -э, там подъехал, Гранта, да, Гранта. Это через сколько времени было, когда вот приехали к твоим родителям, и потом к тебе приехали, сколько прошло? Через, блядь, два часа. Я в соседнем городе, да, был, они все уже целенаправленно ехали ко мне, но меня не оказалось дома. Я, ну что я дурак вообще, прятаться, еще гаситься, блядь, ещё хуже сделаю. Я говорю, да, да, я вот здесь, приезжайте. Приезжает грант, мужики, короче, то есть не, на, не нападали на меня, там наручники не скручивали, ничего такого не было. Просто подошли, говорит, блядь, Моровин Сергеевич, туда-сюда, давайте ознакомимся с уголовным делом. На вас написали заявление по статье 159. Ну и все, короче, они когда приехали, мне просто огласили этот... И, говорит, все, поехали. Я такой, куда нахуй поехали? Я говорю, ну можно же как-то, типа, это, ну, дистанционно решить или что-то такое, блин. Он, нет, сейчас, короче, типа, это, садишься в тачку, мы ебашем в... В он в Татарстане жил, ну, республика Татарстан, uh -huh. город Абеджин и И вот я, короче, с ними, нахуй, на ебаной гранте, блядь, летел, нахуй, часов восемь, блядь, до его города, участок. Там меня, короче, с меня сняли отпечатки пальцев, сфоткали, блядь, вот этот с ванфас в профиль, вот эти, ну... Бля, я тогда был не глупый, я типа понимал, что он со мной будет, что меня 100 очков не посадят. И я таки с таким пафосным ебалом там ходил, что мне было до пизды. Типа, фишка в чем, что у меня еще были денег, у меня денег дохуя был. У меня на тот момент наличка 180 штук было, как я помню. И я говорю, блядь, дайте я ему эти ебаные 20 тысяч, отдам и домой нахуй уеду, блядь. А ну, там, короче, типа, из-за из того, что уголовное дело уже возбуждено нахуй, все должно быть документально заверено, все должно быть документально, типа, произведено. Ко мне при... И ко мне еще, потому что я был пиздюк, ко мне должен был приехать родственник. Ну, на тот момент это был отец, отец приехал. Бля, он такой приезжает, я выхожу, он такой, ебать, говорит, блядь, ты че, блядь, делаешь, нахуй, долбою. То есть он, он приехал... приехал с одного города, вот, в набережные Челны? А -а -а. Да, он там тысячу километров топтанул, нахуй, на своей машине с другом, бля, по приколу. Там вызвали его, пацана этого. Блядь, я говорю, обычный пацан, прям вот. Самый-самый обычный парень, короче, который. Вот. Ко мне бы такому же, как, ну, типа, как я, пишет сотни заявлений. Но на них ложат хуй. Но тут вот, бля, вот я попался, блядь, в ту, ну, в ту ячейку, блядь, из которой надо было взять и выебать в жопу, блядь. А и главное, я захожу в кабинет к следователю. Меня уже, короче, поверим, то есть меня там взяли отпечатки, вот эти фотки. Захожу к следователю, там, короче, татары. Там, понимаешь, это был Татарстан, блядь. Они все. А вот он прям был татарин прожженный, короче, этот следователь. Я когда зашел, он такой. Бля, куда колопай? Да, твой, блядь, я тебя нахуй убью, блядь, тебя посол, сейчас, блядь, бля, я тебя, тебе в рот ебал. Орать начал, блядь, как не в себе. Я такой, ты чё, блядь, орешь ты, нахуй? Я сел, блядь, давай, рассказывай, быстрее будет. нибудь Я тебя, бля, сейчас нахуй, за решетку, блядь, захуячу, на 8 лет, бля, тебе пиздец. Я наебал пацана и говорю, по-любому сейчас примирение обеих сторон будет, на. Он такой, откуда ты знаешь, я говорю, блядь, у меня адвокат есть, говорю, глупый ты еб, блядь. он за дверью стоит. Заходит адвокат, садит за мной, типа, говорит, блядь, мне такой, типа, говорит, завали Mm. И ему адвокат начинает: типа, давай, короче, по какой-то там статья называется Примирение обеих сторон. Потому что он встретился с... Ну, я встретился с этим пацаном. Мы с ним познакомились. Мы лично с ним стояли, прям в мусарке, друг другу руку пожали. Я говорю, я говорю, извини. Он такой: да ладно, типа, я понял, бывает, блядь. Да, он, знаешь, так вообще, он, бля, он стоял вечно, как рыба, блядь. Знаешь, он блядь, как будто боялся, блядь, меня. Он вечно такой, типа, М -м -м". Тоже замялся, так, знаешь, извини, как-то это, неудобно, говорю, получилось, бля. Он говорит, да ладно, и, типа, похуй. И типа, я говорю, ну сейчас это, сейчас, через мусоров тебе бабки дам, мне нормально все будет, типа, я говорю, он говорит, я претензий не, имел, не буду иметь, я типа могу забрать заявление, я говорю, да уж поздно, нахуй, типа, он делал уже, извини, но? Он, а что сделал то я говорю, и там ему сказали то, что, короче, он ко мне претензий не будет иметь, мы под расписку ему отдаем деньги, а, у меня еще комп, ебать, изъяли, прикинь, у меня комп привезли, короче. А, тогда он у родителей был, привезли его в этот, как его, тоже в участок, они его включить не смогли, блядь, потому что у меня, я всегда жесткий диск выключил, они такие, блядь, они что-то там ебутся с ним, смотрят, крышку открыли, что-то, блядь, он что-то не включается, нахуй, я говорю, ну, блядь, ну, пацаны, он рабочий, сто процентов, говорю, бля. главное, говорю, включить. они, короче, его нихуя так и не включили, хуй на него забили, отдали мне его, домой, блядь. В итоге-то, как получается, это все прекратилось? То есть ты с ним как бы помирился? У тебя была какая-то там подписка о выезде или что было? У меня была подписка о выезде на момент судебного разбирательства, ну вот этого уголовного дела. Но у нас была фишка, у нас было примирение обеих сторон. Типа он ко мне претензий больше не имеет. К твоим родителям пришли? Через два часа после этого пришли к тебе в другой город. Вы там на следующий день приехали в набережные Челны. Да. А, и получается, ты вот на следующий день уехал с набережных Челн, Челнов, Челлан. Да. А, и Чел... получается, что все, на этом закончилось у тебя. Ну да, все. В суд ты не являлся, да? И являлся. А, потом. А, а где суд проходил? Три месяца, в Челнах. А, то есть ты потом приехал в Челны? Да, uh, yeah, там, там спустя большой срок Причем то ли два, то ли три месяца uh -huh. Потому что там тогда царствовал коронавирус блядь, И там в стране все было сложно uh, Они провели суд И то, как они суд провели Они вызвали меня, я приехал его не было уже там пацана, то есть без него судебно разбираться было. Я был со своим также адвокатом. Суд уже понятно какой должен был быть. То есть у меня уже все, ко мне претензий нету, все было как бы уже настроено, типа примирение обеих сторон. Я просто пришел, начался судебный процесс, тайт суд идет, я не за решеткой был, то есть ни какой-то, блядь, как преступник, там какой-то опасный. Я просто сидел на ебаной лавочке перед судьей, блядь. Типа там Радумий Сергеевич, а там, блядь, ораторит, блядь, как кандалаки, блядь. Хуйню несет, короче, там, типа, короче, оглашает этот приговор, там, типа, вы согласны? Я такой, ну, согласна. Свою вину признаете? Признаю. что то там, короче, прям пару вопросов, там, типа, ваше уголовное дело, бля, закрывается, пеп, это, полностью. Из-за примирения обеих сторон э, потерпевший получил возврат своих средств, ни претензий к э, этому, ко мне, не имеет. Хуяк-хуяк, молотком стукали, и все, домой идёшь. Сколько адвокат стоил, и как у тебя кредиторы вот, к этой всей херне отнеслись? Бля, слушай, родители у меня были в ахуе. У меня, короче, родители вовсе не работали. У меня, отец, у, у, меня, у меня отец начальник колонии, а мама начальник медсанчастия в колонии. На разных колониях. Угу. И то есть, блядь, представляешь, нахуй, типа, сына, блядь, могут посадить в колонию, блядь. Слушай, ну бля. далеко бы идти не пришлось, как говорится, да. сыну, Не, не, я, меня же не посадили бы под домом, блядь, это глупо. Ну, блядь, типа, такого никто, нахуй, не ожидал, они были в жопе, блядь, они в ахуе, были. Всю для... жизнь в зоне работали, да, допустим, и там очень давно работают, работали, и тут такая хуйня. Слушай, а тебя никак не наругали там, никак не наказали? Бля, слушай, я в 15 лет свалил из дома, и там я появлялся, только жил я, я уже был, да, типа таким оболтусом, к которому было на все похуй. Ну я то есть с отцом разговаривал, пошел нахуй, бля, что ты ебался, типа. Что Слушай, меня ругал? Ну, я думаю то, что если у тебя отец начальник э, колонии, то, ну это как-то он, наверное, очень строгий человек, я не знаю, как ты так с ним. А, а я конченый, он строгий, а я конченый, я типа все время был таким этим Как ώンデ... бы он не пытался меня строить там, что-то там делать из меня, я всегда ложил хуй Бля, мы, короче, когда ко мне приехали, нахуй, я мифедрон уже пятую дорогу снюхивал Я вообще в ТОЛО был, нахуй, ко мне приедут, у меня глаза, блядь, нахуй, по 6 рублей И Кент, короче, с которым я сидел на тот момент, у него папа депутат, короче и у него есть свой личный адвокат. И он такой, бля, бать. Короче, тут у кента проблемы. Слушай, в моменте можно выручить. Он такой, типа, ну, если прям вообще полная хуйня, то, конечно, да ладно. Охуенный адвокат, которому там платит, допустим, как зарплату в месяц, блядь, по 60 тысяч, просто бесплатно мне помог, и все. И что Нихуя дальше после уголовного отдела? Вот этого вот. Ты... Да ничего, нахуй дальше наебывал и все, только, блядь, переобулся в 30 раз, начал, блядь, просто умнее быть. Купил фид На фид наделал кивасики. На кивасики принимал, заходил через Торик на них. Типа, гео не полил свое. А ты все так же обманывал, ну, продолжал обманывать через э, группу ВКонтакте? вот эту вот. эту Да, она вообще, она, она была ебать как популярная. Она типа по поиску, она даже в Яндексе, короче, по таргету билась. Типа, допустим, в Яндексе пишешь, купить инвайт скид. И, короче, первое, чего вылетало, это моя группа ВКонтакте, там была написана продажа инвайтов скид. Понял, короче, ко мне, ко мне трафик шел ебанутый тогда, нахуй. Я мог в день, блядь, на 150 штук наебать, вообще ничего не делая. И чё, ты, сейчас, когда вот уголовное тело было, ты также продолжал воркать? Или ты тогда не... А я в участке, блядь, сидел в телефоне, блядь, наебывал дальше. Мне было вообще похуй. Слушай, и чё, как в итоге, вот ты когда вообще вот начал скамить впервые? Бля, короче, меня один раз челы наебали... Типа, айфоны, короче, разыгрывали, блядь, вконтакте. Да, да, типа, надо было отправить деньги, чтобы... И, нет, держать. типа, репостнуть надо было. Фишка, когда, типа, ты набрал определенное количество репостов, а ты можешь себе выбрать айфон, и надо заплатить за доставку. Да, так я же тебе и говорю, типа, доставка да. платишь. Меня, меня наебали, короче, там, на ебанах 700 рублей, и я такой, сука, блядь. Заебал? И я такой, ааа, блядь, а так, а так можно, говорю, было, что ли, нахуй? И все, и у меня прям вообще все кардинально перевернулось, нахуй, я такой, блядь. Буду нахуй наебывать. Не помню, 17 лет, допустим, да? Я ебашил по 100 штук в день, нихуя не делая, просто на группе ВКонтакте, блядь. Вообще, блядь, а там еще, знаешь, какие там были дети? Блядь, вот ты не поверишь, сколько на ХВХ играет мажоров. Там такие нахуй золотые дети есть. Мне просто чел за раз. Я... Он скидал 20, да, допустим. Я говорю, надо еще 20, он еще скидал 20. Потом еще 20, еще 20. я с одного мог сто штук сда сдаить, просто как с коровы ебаны. Я сейчас, я даже с ними по войсу общался, там ребенок, и я тебе говорю, от силы, бля, 10 лет. Он, сейчас, подожди, я возьму папин телефон, зайду в банк и переведу, он заходит, я говорю, бля, скин скрин с банка просто, мне интересно, а там, бля, понял, там... Голд-счета, блядь, закрытые счета, там, блядь, по 18 миллионов, по 30 миллионов, по 150 миллионов, блядь. Чел просто с папиной карты скидывает. Я говорю, типа папа потом по попе не сделает. Он такой, типа, да он даже не заметит. но. Ну. Типа чел сотку может скинуть, а папа даже не заметит. Он говорит, да он, блядь, даже в телефоне-то, блядь, не сидит. Он в банк нах... Пацаны скидывали мне бабки, даже, даже уже взрослые, понял, мажорики. Знаешь, как писали, типа, бля, короче, я тебе сейчас скину 20 тысяч. Мне похуй, наебешь ты меня, не наебешь. У меня денег я ебал в ротно. Я такой, окей, окей. Он мне скид 20, естественно, я его наебаю. Он такой, наебал. Я такой, да, да, наебал. Он такой, блядь, похуй, блядь. Смотри, как я же И скидывай. он понял, на рублевке, нахуй, у него там, блядь, 4 бентли в гараже, блядь. Ему похуй вообще найти 20 тысяч. И он пошел, и еще к таким же, как я, короче, еще по 20, блядь. 20 людям по 20 скинул, нахуй. В итоге, нихуя, он со скитом так и не поиграл. Меня, знаешь, что интересует, а сколько ты вообще вот за все время заскамил, вот на какую сумму? Ну больше 10 лямов точно. Это за какой промежуток времени? Ну год плюс минус полтора. <sweetheart> Такие деньги, мне кажется, даже глава банка не получает за год. Но это Поверь, это не очень большие деньги в скаме. Нет, ну, я, ну это говно, конечно, нахер ты скамишь, мать его, но ты больше не деньги. Конечно, честным путем такие деньги заработать, это очень сложно, но нечестно. То есть ты вот после всего этого уголовного дела вообще никакие выводы для себя не сделал и, ну, забил просто. Да, только побезопаснее все начал делать и продолжал тем же самым заниматься. Как говорится, горбатого могила исправит, да? Да, да, да, все верно. Слушай, я тебе сейчас просто скажу, я скамил, да, допустим, для меня это был определенный этап. Типа, вот я вот именно скамел на инвайты, да, я такой думал, блядь, да нихуешься, на этом можно всю жизнь жить. Потом он начинает угасать, это как бы начинает терять свою актуальность. И как бы я в натуре заметил, что через определенное время это прям вообще упало до планки ноли нах. Uh -huh. То есть в день никто вообще не писал, то есть там могут раз в неделю мне написать два человека в группе. Их надо, блядь, как-то нахуй наебать, обработать, они уже все умные, короче, ничего не получалось. Слушай, я вот сейчас, знаешь, по-моему, то, что вот наш разговор, по сути, это такая какая-то реклама скама, типа того, что Ну я там за год 10 камов типа заработал, ну чисто вот, вот ничего не делаю. Я, там... я тебе больше скажу, я сейчас продолжаю скамить, только вообще в другом, в другом месте, да ну просто я скамлю тех, кто не пойдет в полицию. Угу. Ни при каком, нахуй, условии. Мы наебываем наркоманов. Я вот короче, знаешь, что? Вот, Наебываем не наточники, которые хотят курнуть. Нет, вот, нет, не, не смотри, то вообще. вот я, знаю что вот тот, кто дает взятку, и тот, кто э, наркотики там покупает, мне кажется, они в полицию не пойдут писать заявление, потому что дача взятки это статья, и покупка наркотиков это тоже статья. Поэтому нахер им писать заяву за эти пять тысяч, когда можно еще и самим это Ну, да, Но нет, там не те люди. Допустим, ты же знаешь, что умерла. А у меня, короче, 4 зеркала. в А ты 10 миллионов получаешь за скамил до вот этой вот, до нарко всего, да? Да, вообще, типа, вот именно, вот я тебе говорю, просто именно на инвайтах я получил 10+, плюс, 100%. Mm -hmm. Ну просто, Прям... ты знаешь, к чему я говорю? То, что, типа, mm -hmm. а, мы вот сейчас с тобой разговариваем, и там вот люди, которые, ну, вот нас будут встречать, они такие, типа, блин, чел нахер, 17-18 лет, заработал 10 миллионов рублей за один год, при этом он вообще ничего не делал, просто группу создал, ему пишут, деньги бесплатно дают, а я там, не знаю, yeah. у, меня, у меня родители там вдвоем за 100 тысяч вместе работают там по 8 часов в день, так можешь мне тоже скамить? Я не знаю, блин, это реально какая-то реклама выходит, но... Не, не, не. У тебя с нету никаких случаев, когда вот с тобой все обошлось, да, типа ты там преуспел в этом, а у тебя нет никаких знакомых, которые просто вот сели там в тюрьму, например? Один пацан... Он, короче, тоже скамел на инвайты. Он тоже на ХВХ играл, у него тоже популярный был такой, типа, блядник. Короче, чел тоже очень старый в этой хуйне и тоже начал этим заниматься. Но там вообще сложилась такая глупая ситуация. Он, короче, одного чела кинул на 18 штук, нахуй, уехал на 2,5 года за мошенничество. Когда, короче, он узнал, что на него написано заявление реальное, то есть, ну, к нему приехали. Он начал скрываться, короче, блядь, там, брятаться, блядь, что-то, короче, какой-то хуйней заниматься. В итоге один хуй его забрали, он там до Талова, короче, отнекивался, там, назвал до хуя всего лишнего. И ему накрутили за этого. То есть он мог бы просто там, да, я там долбоеб, там, я могу там это отдать и там, или как-то, ну, признать вину, допустим, но он... Прям слишком дохуя думал наебать полицию даже, типа, да не, не, это не я, учебанутый, блядь, типа, не, это меня взломали, блядь, там, вообще, пиздец, это точно не я, там, это какая-то хуйня, короче, он там некил-некал, нахуй, да сам даже в суде, блядь, сидел, такую же хуйню нес, блядь, ну, и салам алейкум, нахуй, уехал на два с половиной года за, ну, его выпустили потом по, то, что он ну, я Все просто, нас... знаешь, вот хочу зрителям сказать вот одну вещь, то, что вот ему повезло, да, он большую... Вы не на... нахуй людей на да, деньги. Да, да, вот, вот он ну, не, не заработал, он получил много денег, да, ну вот на такой теме, но вот поймите, если вот вы таким занимаетесь, ну может быть вы там тоже, ну 20 тысяч получите, ну 40, на ну, 50, когда-то может быть такой момент, то, что вам не так сильно повезет, как ему... У него как все получилось? Он чувака обманул, чувак написал заявление, нашли его. А чувак такой, ну, слушай, ты меня обманул, типа, ну давай деньги вернешь и все. А могло бы быть все так-то иначе? Чувак мог сказать то, что, типа, нет, ты мне деньги возвращаешь, но я от не отказываюсь. И еще, допустим, этот бы чувак мог бы во все паблики... Uh, ну, на ХВХ, на Югейме, вообще везде просто после новости о том, -то, что кто пострадавший от вот этой вот группы ВКонтакте, кто покупал инвайты, пишите мне, типа, там, по чуваку уголовное дело, и в таком случае, типа, мы все вместе, потерпевшие, соберемся и получается так, что там бы не один человек претензий имел, а там бы, не знаю, 15 заскамленных бы было с разных частей, и в таком случае-то это он бы уже никак не оделся. Там бы мог... был рецидив, и меня бы на туре посадили. Mm -hmm, да, и при том там бы, ну вообще, если бы, как бы всех там обнаружили, там может быть даже какой-нибудь крупный размер, там часть трети, там, например, была бы какая-нибудь. Парни, вот вы как бы не думаете, что это там легкие деньги, это, конечно, тяжелый наркотик, но тем не менее, как бы, ну, надо честно жить. Пацаны, пользуйтесь vpn нахуй, левыми данными. Что самое главное, это, конечно, сами не попадайтесь ни на какие разводы, умейте как-то сопоставлять риски. Если у вас там последние деньги, вы не хотите какую-нибудь там игровую вещицу купить, то понимайте то, что вы ее можете спокойно потерять и в таком на ХВХ, это не стоит того, блядь. Играйте с хибучим Никсуаром, блять, за 100 рублей. Если вы миллиардер с рублевки, у которого 4 майбаха в гараже стоят, у которого папа там глава лукойла, Ига. таким людям им без разницы, они не пойдут ничего делать. А если у вас мало денег, последние деньги, вы покупаете там подписку на чит, подписку там еще на какую-нибудь херню. Это касается не только CSGO, кстати, это касается любой игры, потому что я знаю людей, которые там в какой-нибудь парапа город танцев там на какой-нибудь приватный танец там тратят нахер по 5000 рублей просто. Притом это последние их деньги, им там да, нечего я, оплачивать спасибо. квартиру. Но самое главное, это вы сами не попадаетесь на развод и скажите своим родителям о том, какие сейчас существуют э, ну, способы разводы актуальные, и чтобы ваши родители тоже не попадались. Можно защищаться разными способами, можно там, допустим, ставить лимиты на свою карточку, ну, чтобы там в бивом у вас не украли оттуда средства, если вы там на каком-нибудь левом сайте ввели свои данные. Если у вас там есть там бабушка, дедушка, то объясните им, то что если будет какое-то ДТП, то никто им не позвонит, Но, там, если, если кто-то позвонит. Если у вас нет Везёт. И если, если же, например, кто-то вас обманул... Главное, куда перевели деньги, это если карта, приложите карту, приложите просто переписку и профиль откуда было сделано наебало, я говорю, его найдут с очков. Да, но ну, не найдут, если там, допустим, он как-то очень хорошо маскируется, если там выкастит через прокси, если там у него все, все налево, ждать. чувака. Можно, говорю, попытать, удачу. Попробуйте пойти в полицию и попробуйте найти других потерпевших, если он это массово делает. И тогда, может быть, и вам деньги вернут, и человека накажут. И там уже все зависит от вас. Будете ли вы отказываться от обвинений? Лучше. Но лучше зарабатывать, честно. Просто, да. чтобы потом, да. когда вам было 60 лет, вы не думали, что, ай, зачем я скамил? Слушай, а вот когда, потом, когда ты вырастешь, тебя не будет совесть грызть? Да мне похуй вообще. Тебе похер, то есть ты не это, ну, ничего. Не я там, блядь, мне пацаны скидывали, говорит, блядь, там... Самые последние деньги, блядь, потом и кровью добыты там. Я говорю, да похуй мне вообще. Он называется бессовестный человек, которому вообще, блядь. Не, я знаешь, вот, допустим, я сентиментальный человек. Я могу идти по улице, сидит бомж, блядь. сраный. Я понимаю, что если ему дам 100 рублей, он их пропьет. Но я даю им эти сраные 100 рублей. Может, как бы я карму чищу этим. Ну, парни, главное, сами не попадайтесь, берегите своих родителей и скажите им тоже, чтобы они не попадались на такую вещь. Ладно, когда вас заскамили там на какую-то незначительную вещь, О, блин, да. чем не если радует. бы вас потом обманули, потому что есть такие обманы страшные с квартирами, с машинами, там не просто на 20 тысяч, а на 20 миллионов бывает такое. И, конечно, разные ситуации в жизни бывают, и даже если вас кто-то обманул, главное это... Не падайте духом, не расстраивайтесь, помните то, что все исправимо, то, что вы деньги еще заработаете и много, а, ну, обманули, надо просто двигаться дальше, жизнь она продолжается, если грустить по какой-то вещи, то ее не исправить. Это, это все, что я хотел сказать, у тебя что-то, что сказать можно зрителям? Просто не ведитесь, нахуй, никогда не будьте, блядь, наивными дурачками, то, что вот он вам что-то сделает, что-то брат не слушайте никогда. Да и вообще, в принципе, не пытайтесь купить что-то да. дорогое по самой низкой цене, потому да, что да, если типа все то... продают по 50 тысяч, а один по 30, то что-то тут неладное, либо... Если оно стоит 50 тысяч, его продают за 50 тысяч, значит оно и будет стоить 50 тысяч, а тот, который будет тебе предлагать это за 10 тысяч под видом какого-то там товара, блядь, то, что он там украл, спиздил, а тебе продал дешевле, не верьте, это все глупость. Всем спасибо за то, что смотрели. Сделайте какие-нибудь выводы для себя из всей этой ситуации. Ну и вообще, в принципе, в целом о том, о чем мы говорили. И вам, конечно, всем удачи. Всем пока, всем пока.